с вами интернет-магазин инструмент-центр сегодня у нас в обзоре полупрофессиональный набор инструмента от компании Alloid на 99 предметов набор э, вернее фирма Alloid принадлежит компании Vitol, Украина но набор сам выпускается в Китае, то есть на заводе в Китае инструмент полупрофессиональный по отзывам покупателей э, большинством они положительные есть даже фирмы, которые покупают данный набор на предприятия и у нас оставили они положительный отзыв, так как инструмент крепкий и выдерживает большие нагрузки. По комплектации. В наборе два рабочих квадрата. Под квадрат 1,2 трещотка и под квадрат 1,4 трещотка идет. Воротков в данном наборе нет, только трещотки. Трещотки на 48 зубьев. Прямые. Рукоятка комбинированная, резина резинопластик. Позритель указывает, что рукоятки бензомаслостойкие. Трещотка разборная, можно заменить внутреннюю части или смазать. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Надпись «Хромбанадий». на живу, что весь инструмент в наборе материалов изготовления «Хромбанадий сталь. Длина трещотки. Длина трещотки составляет 260 мм. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев. Комбинированная рукоятка, резина, пластик. Резина это черный цвет Длина кроме, трещотки на, Под и на 4 Составляет 150 мм Также она идет на 48 зубьев Имеет реверс и быстрый сброс Отверточная рукоятка Длина ее 150 мм Применяется она или с битами Есть специальный переходник В наборе вот, Бит здесь немного Два вот таких вот кейса есть лицевые, крестовые, есть шестигранные и биты торкс. Вставляете нужную биту. Также можете удлинять, есть удлинитель еще. Это в зависимости уже от работы, которую вы проводите. И есть присоединительный квадрат еще в рукоятке. Можно подсоединять трещотку. Ну, или удлинитель, в зависимости от работы, которую вы будете проводить. Бит под квадрат 1.2 здесь нет, только под квадрат 1.4, 2 таких вот бокса. Есть еще, кстати, вот переходник под шуруповерт. То есть, чтобы переменять эти биты с шуруповерта. с переходничком Вставляете вот вот. биту и патрон шуруповерта. Также эта рукоятка может применяться с головками под квадрат 1,4. Два кардана 1,4 и 1 1,2 скреплены металлическими вставками. Два удлинителя под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Под квадрат 1.2 длина 125 мм, и под квадрат 1.4 75 мм. Удлинителей 250 мм в наборе нет, только два удлинителя. Две свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Тестер. Такой есть. Так, молоток. Длина молотка составляет 300 миллиметров, Вес 300 грамм. Сделано очень аккуратно. Многие интересуются, когда покупают наборы, как закреплена металлическая часть молотка к рукоятке. Здесь очень все аккуратно, очень хорошо все сделано. Вот я могу поднести вы посмотрели вопросов по молотку нет набор в пластиковом кейсе теперь по головкам В наборе шестигранный профиль головок есть короткие и есть длинные но длинный головок здесь всего пять штук они идут под квадрат 1 и размеры их э, идет 9 миллиметров 10, 11, 12 и на 13. То есть, головок под квадрат 1,2 здесь нет. Всего 5 головок под квадрат 1,4. И головки короткие, общее количество их 23 штуки. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка на 32 мм. Под квадрат 1,2. Тоже очень аккуратно сделано все. Вопросов по литью нет. Вес головки 32 миллиметра, составляет 214 грамм. И набор вот таких ключей Г-образных. Далее верхняя крышка. Здесь у нас плоскогубцы. длина 180 миллиметров. Рукоятка комбинированная, резина черный цвет и салатовый это пластик. Набор комбинированных ключей 8 штук, самый маленький ключ на 10, есть 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. Вопросов по литью самого инструмента нет. Обычно в недорогих наборах литье, конечно, желает лучшего, не оставляет лучшего, но здесь вот все аккуратно всё сделано, все аккуратно отлито. Отвертки. В наборе 5 отверток. Две идут, идут шлицевые отвертки. Короткая, чуть более длинная. Длина вот этой вот 100 мм и коротенькая 38 мм. Очень хорошие рукоятки на отвертках. Вот такие вот пупыришки, Очень хорошо лежит в руке. То есть не выскальзывает. И две, и вернее, три отвертки идут крестовые. Две крестовые отвертки PH2, короткая и средняя. И большая крестовая жала 200 миллиметров идет PZ3. Такие вот пресс-клещи в наборе есть. Для штакеров. И кристаллные клещи. Здесь они не тонкие. Здесь клещи обычные. В наборах обычно идут дешевых стая ложат клещи. Но они настолько тонкие, что ними невозможно работать. Здесь клещи очень хорошего качества. Вопросов по ним нет. ближе, потому что вопросы задают именно по ним часто. По комплектации набора все. Теперь по кейсу. Кейс цельнолитой, он без завис, а отлит полностью. Вот видите здесь. Цвет светло-салатовый, запирание на металлические замки. Кстати, плюс набора Валой, что имеют замки металлические. Как закреплен инструмент в верхней крышке. Это важно, потому что, чтобы инструмент не высыпался у вас при закрывании самого набора. Здесь плотно инструмент сидит, но нужно его доводить до конца. Чтобы он не выпадал у вас. Инструмент плотно сидит на своих местах. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 7,9 кг. Ширина его 44 сантиметра, длина его 33 сантиметра и высота 8,5 см. Пластик здесь довольно жесткий, он, он не мягкий, хорошо пружинит тут при нажатии. И логотип алоид на верхней крышке набора. Запирание замков без усилий, то есть очень легко, плавно закрывается. Вот такой вот набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео помогло с выбором набора инструментов, ставьте лайк, подписывайтесь на наш видеоканал, получайте при этом скидку в нашем интернет-магазине. До свидания.